Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. Ну что ж, в этом видео я покажу, какую я выбрал монету для новогоднего розыгрыша на своем канале. Также получил небольшую посылочку, покажу, что в ней. И сделаем заказ на холдеры. И некоторые нумизматические аксессуары, которые мне нужны, так как я в одном из видео показывал, что у меня вот такие холдеры из Китая, которые я заказывал, которые не совсем подходят под размеры. Так что я закажу более стильные и клевые холдеры на сайте Numis для альбома штурм Ну что, значит, какую посылочку я заказал для розыгрыша? Это будет монета. Кстати, друзья, розыгрыш про условия розыгрыша я расскажу чуть-чуть позже, но важно, чтобы вы были подписчиками и моего второго канала, так что подписывайтесь на второй канал, ссылочка будет в описании. Одно из условий это будет, чтобы на канале было больше полторы тысячи подписчиков на втором канале, так что уже сейчас можно подписываться. Ну что ж, первая монета, которую я заказал, я ее сам еще не смотрел, я уже разыгрывал а, серебряные монеты, это серебряная монета Gold Silver а, это реально будет большая унсовая монета. Я спрашивал, какие монеты мне разыграть. И одним из вариантов, мне писали и в личку, и в комментариях, это было, что нужно разыграть большую серебряную монету. В данном случае это инвестиционная монета. Я когда-то, я разыгрывал на канале, когда у меня было 15 тысяч подписчиков, я разыгрывал как раз серебряную монету. Огромная, огромная унцовая монета. Смотрите, просто потрясающая. Это серебряная, здоровенная монета. Вот именно ее мы будем разыгрывать уже в середине месяца условия будут немножко позже так что обязательно подпишитесь на мой второй канал ссылочка будет в описании так как одно это одно из первых условий а более конкретно уже в следующем видео когда будет видео розыгрыша вот такая вот у нас есть кстати я сейчас снимаю ролики про банкноту 1000 гривен сейчас плачу очень разные реакции вы знаете Ролик должен получиться просто космос. <с> Надеюсь, э, на этой недельке уже получится все доснять. Так, следующая посылка у меня. Я увидел, э, что у них выпуск вышел новый с банкнотой про 1000 гривен. Я понял, что нужно именно его вам показать. Так, ну что, блин, гляньте, запаковано просто <с> супер. Вот, смотрите, как раз эта банкнота, вот эту а, обложку я и видел а на сайте. Смотрите, вот как раз банкнотка, <coughs> кстати, видел на Violete лот а как раз с этой банкнотой, которая в продаже. Вот, а, тут моя любимая гривна киевского типа, мне кажется, это вот грудь, свежайший выпуск, вот только-только вышел. Давайте посмотрим, что будет в этом выпуске. Так, предметы у нас, нумизматики, фалеристики, фалеристика на досоветских газетах, медаль на хима, кстати, да, очень редкая, нанесение знаков идентификации на отливание гривен, кстати, очень интересно, потому что я часто вижу на гривнах а, киевского типа какие-то значки, да, какие-то вот такие вот. вот, интересно будет почитать на эту тему. Кокарды УПА, да, на эту тему я немножко показывал вам, какие бывали медали, вот тут вот сейчас вы увидите ссылочку на это видео про медали УПА, эти кокарды, соответственно. Кстати, вот такая банкнота у меня есть, вот в таком вот альбоме, я его по чуть-чуть собираю, по мере желания, вдохновения. Какие-то не очень редкие ванкноды есть в отличном состоянии, но более такие большие номиналы еще я не собирал. Ну, по крайней мере, миллион у меня есть. Отложенный, такой в довольно неплохом состоянии. Можно посмотреть. Гляньте, какой вот. И вот он займет свое место вот в таком вот альбомчике. У кого есть такие альбомы, кстати, кто собирает карбованцы, напишите, пожалуйста, в комментариях. Давайте дальше. Медаль Нахимова. О, посмотрите очень красиво сделано вот гривна киевского типа я показывал видео кстати с сделанной копией да, хулиганкой вот ссылочка будет на него сейчас в правом верхнем углу вот, смотрите какие красивые разные я думаю, вы получите колоссальное удовольствие просто листая этот журнал и подшивая его в свою коллекцию таких вот журналов. Ну что ж, друзья, совсем скоро розыгрыш этой монеты. Смотрите канал, обязательно все видео. Одним из условий будет подписка на мой второй канал. Ссылочку я уже оставлю в описании и в этом ролике, так что обязательно подпишитесь. И, конечно, совсем скоро посмотрим, как же люди реагируют на такую банкноту. Всем хорошего настроения. Всем пока.